Приветствую, друзья! Всем добра и здравия! Сериал «Всемирного безумия» продолжается. Помните, как с начала мирового сдвига по фазе осознанные человеки начинали делиться разными методами, как купить в магазине без маски, как пройти в метро без маски? Ну а нынче уже вторая часть Марлизонского балета» под названием QR-кошмар. Теперь начинаем говорить, как купить в магазине без клейма, как пройти в метро без клейма, ну и т.д. и т.п. Ну и естественно, первым делом действуем по вексельному праву. На любые предложения показать QR-коды отвечаем акцептом. то есть не принимаем их предложения. Подойдет любая фраза по смыслу, передающая суть того, что вы оферту не акцептуете. Например, «Нет, благодарю, предложение не принимается» или «Нет контракта с вами» или «Просто без акцепта». Таким образом, вы проявили волю и отказались от возможного навязывания вам какого-либо действия. Однако работающие в магазинах, ресторанах, метро люди не всегда, а большинство вообще никогда не поймут то, что вы им только что сказали. Поэтому им также необходимо перевести на их язык, то есть на язык тех мнимых законов, которыми они предпочитают пользоваться. Даже исходя из этих самых так называемых законов, которые им же несуществующее государство и предписало исполнять, они могут оказаться, мягко сказать, в неудобном положении. Итак, в дополнение к уже сказанным, поясняем им, что они не являются также органами законодательной, исполнительной или судебной власти, что они не имеют права на ограничение прав и законных интересов человека, например, предусмотренных статьей 13 13.323 ФЗ, так называемой «врачебной тайни», Говорим, что их действия подпадают под диспозицию статей 127, 136, 330 УК РФ, нарушают пункты 4 и 5 статьи 14.8 их же РФ-овского КОАПа, а также препятствуют свободе передвижения. Поэтому рекомендовать могут, обязать нет. Также и самим служащим, работникам, продавцам, контролерам, владельцам заведений, если вдруг таковые нас смотрят, советуем обратить эти действия в свою пользу. То есть все перечисленное озвучивать, ну если есть в этом надобность, вашим же клиентам, пассажирам, покупателям с обязательным указанием на то, что вы не можете никого и ни к чему принуждать как это прекрасно продемонстрировал вот этот сотрудник Росгвардии. Разведено, вы о том, сейчас вот вы, вы приехали, должны вы руководствоваться другой. только нет, законом. Прежде всего, в Российской Федерации, я же вам только сейчас объяснил, mm -hmm. праве передвижения ограничить только человека, может, федеральный закон. Mm -hmm. То есть, получается, вот сейчас, с этого момента, я пускаю всех. Mm -hmm. Есть ли у него вот нет Я же приезжаю сюда по тревожной кнопке, выясняю mm -hmm. причину. Вот мне сказали вызвать вас. Сказали, вы все знаете. Я вот вам сейчас объясняю, это я приехал по вашей тревожной кнопке, которую вы нажали. Административного правонарушения, председательных уголовных действий здесь я не вижу. Вот на данный момент. Хорошо, я, а, спасибо, я вам, вам сейчас уехали. донесу. Вот, нам есть какие-нибудь? нет, спасибо. Так, Эльвира, я вам сейчас объясню. А, Требования QR-кодов это незаконно, вы можете только... Рекомендательный характер То есть вы можете только рекомендовать Всем осознанным желаю благ всяких И дел благих А иным зрителям скорейшего пробуждения До встречи